Какой-то странный Адам, для какой кровавый. Very nice, I like you. Я ни хера не понимаю его. Ш ты типа гей, да? I hate gays. М не мое дело, конечно, но. А как ты вообще одет, а? Адам? Адам идиот, он взял нас без сожаления. Офигеть, ты идиот. Я не знаю, какого качества у него ключ, но у него есть ключ. Это еще Аня, который смотрит нашу сторону. Блядь. Адам, прости, прощай, прощай, я не хочу тебя... Но я хочу посмотреть, как ты будешь матить. Офигеть. Было близко. Ну. Сказал то, что он не гей, ненавидит геев, оделся как гей, еще взял пергейский. Охереть. Я, конечно, ничего не осуждаю, ничего не говорю, но все же... Ебать да. Ой, еще и подставил другого. Можешь теперь бежать вниз, хоть туда, хоть туда. А как ты попал? Бляха-муха охуетит. Это... Решил спасти одного. Ну, бля, я умираю сам. <социт> Офигеть, что происходит? Что за мясо? У нее зов медсестры! Охереть, у нее зов... <социт> у нее зов а Адам аутист у нее зов нюрсы не подними тэп ты поднимай тэп тэп давай подними браток Черный брат, давай! Бля! Черный брат, давай! Блядь, аутис, что ты делаешь? Давай, лечи его. Давайте. Мы все справимся. Это только начало игры. Я без понятия, куда она поточила Адама. Что, что не так? Где появишь они? Я не понял. Что? Ну она смотрит. А где Адам? Ахаха! Ахирети встать! Тэп, ты аутист? У нее зафнешься. Я не хочу лечиться. А! Ты откуда тут взялся? Используй свои читы! А там читер? Да, что, бляха муха, это херашь себя ты читер? Ш а где? Погоди, а... погоди чтобы где? А где я? Э, погод... что? Погод... Помогите! Адам, от. Ад, ты что. Ты? А где, я в воздухе? Я. Я вон он! Адам. Я не могу двигать. У меня спринт сработал. Отпусти! и забудь! А... Адам! Чёртов читер, отпусти меня! помогите Аль... а я вот почему-то ты... Пом... помогите э, отпусти Чи... а да помогите пожалуйста что происходит я не я ничего не могу делать К... К... Да что происходит? Отпусти. Где мое тело? Адам! Да, мать твою, Адам, отпусти меня, ты что творишь? Пом... Да что происходит? Еще мне... Заклини, какой закинь какой-то генератор далеко. Спаситель, где Адам? Что происходит? О, она даже перелезть не может. Что ты со мной сделал, читер? Он даже повесить меня не что происходит вон читер он бегает отпусти А, адам отпусти меня гад ну давай читер отпусти меня Ты что творишь со мной почему я не понимаю контенте такое но почему я давай вставай читер Вон, у меня даже спринт тратится. Офигеть. Почему? Первый наткнулся на читера. В самой игре. Да отпусти ты меня, ты что творишь, Адам? Да дай... Да у него еще и объект души. В смысле, объект души? Тот порчи нету. Ну, погоди. Я, я, я мог проходиться? Да я не могу двинуться ни разу. Вот, вот что творится сейчас? Вот что творится сейчас? А про... Во, Лаксвич включил. Все, Лаксвич включил. Да, она понимает. Вон он, вон он. О, самолечение. Наконец-то. Я не могу двинуться. Ну, теперь, Сани? Что сейчас происходит, а? Вот что сейчас происходит. Я промахиваюсь скилл чек. Да что это, блин, такое? Он встал. Он встал. Я вылечился. Я объект одержимости, я вылечился. Вон уронил и что это изменит? Я, я, я, я не могу вообще управлять. Он спринт откатывается, все такое. Я... Но я вообще не управляю игрой. Где мое тело? Да, дом отпусти, ты что творишь? Ай. Вон, ребят открывает дверь где мое тело отвечай адам ну он сбежал а где мое тело я я знаю то что он там в храме оставался может отпустите меня пожалуйста отпустите пожалуйста пожёшь да ну лаксвич включил даже он сзади он сзади появился офигеть а где я почему я аня я ним я не могу выбраться я не могу выбраться а, а читер сбежал Найс. я не могу выбраться читер сбежал и Офигеть. Найдите палетку, пожалуйста. Я, я, я, я вообще не могу сбежать. Пов повесить тоже не могу. Не может, то есть. Вон, я не могу. У меня. Найдите палетку, дурни. Да это не поможет. М Погодите, а где мое тело? Если... Аня, иди к палетке О, кстати, лицо вижу Ну, ребята О, наткнулся на читер, называется М -м Да Да я даже уползти не могу О, обиделась Но да он сбежал, это очевидно и что теперь с стало? Но я не могу уйти. там могу рассмотреть Аню. Не... Да спринт откатывается. Да что ж ты будешь делать? И где я, интересно, муру И где я сдох? И где я сдох? Во, ля, какой красивый фон. Что? Я, я в ахере просто. Вот-то, фук. вот киллер Да, бэби-киллер, конечно. Бэби-читер. А, это еще и консольщик, охереть. Где там троллинг на смесь порча эгэ, эксплойты. Бэйби читер. Мамочка охотница. <свят> да, я угадал, у нее зов был Робб. Репортер, мечтатель. Это ты читер! <свят> <свят> Baby Adam. Я, я конечно хотел, чтобы в нашей команде был читер. Я не, немножко заранее это говорил, конечно, но все же. О, ну, блядь, не на настолько, не, не на такой, ты? да не такой же степени. np 4 -BAN Проверим. You. Даже даже блокировка матерных слов не работает тут офигеть. Еще говорят то, что поставили. Я имею в виду, но Газ, Бам. Я не могу посмотреть его профиль, потому что это, это, тупо, это тупо. Все уже ливнули. Офигеть. Ну все, он заткнулся. Нет, не заткнулся. Да, я знаю то, что ты поменяешь имя, но все же. А это еще первый ранг, ключ. А я хотел сбежать, я хотел сбежать вместе с ним. Я взял специальную карту Красный лес. Я, я, я знал то, что у него ключ, все такое, но но я не думал то, что это читер. нафига Я не хочу с ним.